Приятного просмотра. Нет, нет. А. Подожди. Все, ну давай, начинаем. Ой, нет, нет. Давай ещё раз. Хахаха. Гаврию. Говори. Я вообще сказал, что ты знаешь, что мой отец был... Так. Лита, Витя. Ты ч, дебил? Удали то видео. Сейчас папе скажу, говорю, что ты правильный. Кто поз... Я сейчас отцу позвоню, позвоню. Блин. Блин, я, я случайно чат включил, там палевно было. Еще раз сможешь? Изначально мы хотели снять предложение про отца Гриффера, но этот игрок поднялся для другого ролика. Подожди, у меня вылетело опять... Так, а я зачем в... меня ударил, слышь? Офигел? <связь> <связь> <связь> а. Два вещи. Ты. <связь> я приучил, да, да, да, да, да. Как, как тебя зовут? Как тебя зовут? Тутка? Да. Эм, скажи, что нибудь еще? Много слов скажи и пари. Видишь вот этот э, наскальный рисунок? Да. Эту комнату? Да. Видишь она на табличке? Да. Ходи туда. На! чуть-чуть делаешь. Вещи, давай их, пока я тебя не убил. А я бог Майнкрафта мне не убить. Ч почему? Чё, дура? Хочешь, хочешь фокус? Блин, извини, пожалуйста, но это была шутка, я приеду. Это... Это... <смех> <смех> это, это, метеорит... это... это метеорит упал. Это метеорит... Оставь... Это метеорит упал, смотри. <смех> это метеорит упал. Смотри, вверху еще метеорит. <смех> вверху еще метеорит, офигеть. <смех> это Что метеорит. Это метеорит, смотри. Нет, я скажу, когда начнем. Да уходи, Нубик, Майнкрафт. Чё-то, блядь, слишком мало в ПС у меня, чё за хуйня? А зачем броню делал? А? Я в Уфе. Тут недавно, блядь, ну несколько недель назад тут нахуй поток, блядь. Пошёл отсюда. Да, подожди, я проверяю запись. Нахуй, Сколько? Три миллиона? Три миллиона, да. Блядь, заново. Стой, стой, стой. Хули, хули ты тут хули не, не-не-не, это перебор будет. Хули ты тут снимаешь просто? Хули ты тут снимаешь? Знакомься, Я это с ним мой бай. муж. Да. Я Рад муж, муж это пиздобол. Руку пожимай, блядь. Да, пожму сейчас. Так. Я доставу запись начал, скажите что-нибудь, чтобы вас слышно было. Да, да. И чё чем нибудь скажите? Чё у тебя трусы? Да мне скин медведя, но у тебя другой тлаунчер просто. У меня скин зеленый. Начал. Пс, пс, пс, пс. Иди сюда. Чел, ты сюда. Че? Не хочешь купить дом? Вот цена. Уходите туда. Да не надо мне убивать. Это он. Мы не начали еще. Какую алмазную, да конечно. Да, блядь, хуй не достань, там. Че да. да. хуйня, скину, хуйня Сука, ну мне 20 фпс, а? Да, да, он, да фпс. Можно, пожалуйста, без 30 fps, можно 50, пожалуйста. Звезду хочу, хочу суфик ставить. Ну, хоти, че я это? Хоти, хоти. 800 рублей стоит, ты че? 930. Ну, не... Ну, тебе продать за 50 рублей. Если бы я мог донатить. Только у меня Кеви нет. Так сделай. У меня паспорта нет. Найди вынуть любой. Там номер нужен паспорта. Эх. У меня... А, не, не, не, нет, нет, нет, нет, нет. У меня... Нет. На номер кидать. А, а... А, блин. Ладно-ладно, я еще припомню начал, бля, у меня вообще 5 фпс при записи, я тогда попрощаюсь с тобой. Подожди минут 20, короче. 20 минут, можешь подождать, да? А, через сколько найти? 2. Два... Нет, ты можешь принципе на сервере остаться. Не, я-то, я про скайп говорю, я-то могу хоть сколько играть. Ринг-гриф. 94. 4. Пинг. Так, ладно спала Ой. Понял, кто такой? Кто такой? 20 минут, короче, зайдешь. Я, короче, зайду на сервер, и тебя позову. Будь на сервере, короче. О, я скин могу ставить на себе. Ну вот, два игрока, которые будут ломать дом. А, нет, да зашел все же. <плес> Давай. Так, начинай. Что ты выключил? ТП. я погоди, надо. Мне как будто видосы примерно. Давай минут 11 нормуль, да? М да, нормально. Так. А... Опа. А, красный а а шум. <смех> что ты несёшь? Мы <смех> игры напали! <смех> Ой, <Помогите>, спасите! <смех> спасите, помогите, Микера, напали! Как полетаю арабскую ноооооооооооо... Чё, с балкона прям басилка. Да, ху все ху Все ху Когда снимать начнем? Когда я схожу, блять, куда слово? Егор 2. Скажешь, скажешь надо? Погоди, блять, нет. Угу. Ой. Так, вс. Вот, я. Затреб... О, вс, вот, вс, выпил. все отлично, Получи, отлично. По Блять, появились руки нахуй. О, смотри, задря, зря. Начали говорить. Алло. Привет, можешь меня приютить? Я новичок? Ну.. За то, что ты забрался в мой дом, нет. Да но... Ну ладно, я тебя могу приютить, но... Погоди, нет. <свистит> <свистит> Говори. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. стабилку выбираем, 25 с mm. конечно, да. Так, скажи там что-нибудь. Uh, так, uh, голос поменялся или нет? Мать твой сервер, я сейчас по пойду ломать твой спаун. Ты здесь иди другого ником?